Сидят два друга, выпивают, откровенничают, и один другому говорит, «А помнишь, тебя недавно премии лишили?» «Да, помню, это я капнул!» «А помнишь, тебе недавно выговор сделали?» «Да, помню, это я капнул!» Второй не выдержал вот этого всего и говорит, «А помнишь, у тебя два года назад сын родился?» да Помню, это я капнул. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.